Вопросы? Как, какой ошибку ты допустил в этой лекции? Я упал. В общем, я упал. Следующий вопрос, я вот там руку не дам. Сталкивался ли ты с такими лекторами примерно? В университете. Расскажи. Почтите. Ну, в общем, есть... дверь. К сожалению, у них не было двери. Но я думаю, они бы упали, хотя они сидели на стуле. Ситуация такая, что вот я столкнулся с таким видом преподов, которых я называю примерно «человек Google». Все, наверное, сталкивались с такой, с, таким, с такой программкой от Google, которая просто берет и читает текст. Ну, в общем, в принципе, я бы… я, на самом деле, в начале лекции хотел, чтобы вот тот слайд со словами про лекцию и объяснением вам прочитал Google, но, к сожалению, мне было лень. Вот. Еще какие-нибудь вопросы? Да. Как ты относишься к конспектам? Ну, а, они должны быть, но они должны. В общем, конспекты, они должны быть. Но они должны быть такими, чтобы их понимал тот, кто их пишет. Не, не нужно записывать. Ну, то есть, когда вам лектор говорит, смотрите, у меня на слайде все написанное про лекцию или куча слова текст, напишите ровно в такое же количество слов. Я потом это проверю. В общем. Это не очень хорошо, не есть хорошо, потому что э, суть конспекта в том, что человек, когда берет свой конспект, он может вспомнить, о чем это было. А когда там дословная гора текста, он такой читает, встречает гамильтониан, пугается и уходит. Да. Или индетерминизм. Видите, уже два слова наизусть запомнил. Еще какие-нибудь вопросы? Да. Может, мой вуз, А какой вуз... Академия городского хозяйства. А, ладно, мне там учиться не надо, может быть, приду. А, еще? Нет? Тогда... А, самый интересный лектор? Самый в моей жизни... Давайте я просто вот... Смотрите, я вот сейчас мне этот это вопрос, на котором лучше взять и уйти. Черт. Есть еще вопрос? Да. А как не волноваться на лекции? Но ведь речь идет не только на лекции вузов, бывает, а... А публичные лекции. Не волноваться нельзя. Дело в том, что волнение — это нормальная реакция человека на все, с чем он сталкивается в своей жизни. И если человек не волнуется, то, скорее всего, его можно заменить гуглом, который читает текст. Это плохо. И еще плохо говорить часто слово «плохо». Если у вас есть синонимы. Да. А вот много юмора, шуток в лекции. Они, Хорошо? ну, знаете, если у вас лекция четвертая, которая идет после таких трех, лег... э, трех... в общем, одной сложной, другой расслабляющей, третьей более сложной, и ваша четвертая лекция должна быть вроде бы как расслабляющая, то да, шутки, они нужны. Если же у вас лекция, если же у вас лекция, то, в принципе, шутить тоже нужно. Ведь шутки, они... Так, берут и веселят людей, а если у человека хорошее настроение, то он лучше потом вспоминает эту хорошую лекцию. Хотя человеку свойственно запоминать плохое, так что я вообще сейчас не знаю.